Здорово бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и у меня к вам вопрос. Часто ли вы встречаете читеров в Call of Duty Лично я за полтора года ни разу не встречал, но моя знакомая скинула видео, где они нарвались на читера. Давайте посмотрим, как это происходит. Ну и пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Также ссылочку на ее тикток я закреплю в комментариях к данному видео. Поэтому переходите, если вы любите тикток, заходите, смотрите. Она частенько выкладывает туда видосы. Ну что, погнали смотреть. Не забудь поставить лайк, оставить комментарий и подписаться. Поехали! Watch you, watch enemy, down. enemy eliminated. <просу> <просу> <просу> Я ранен! Я ранен! Я ранен! Позвольте